И всем брязом, Макс Риск, я хочу вам сообщить то, что мне кинул один, в общем-то, один день назад просто ровно один день 0 часов назад заявка, на да, это да, тот рикня, не вы не вы не там побед вот он текущий сезон чемпионат заместитель вот у нас лидер какой-то четырехтысячник он вообще он мощный в общем-то меня пригласил. Название ролик еще придумаю только что прям придумал. Меня пригласил популярный, у а меня нет. Меня пригласил сильный игрок. может в я помню, право старшества такое тоже есть. Вступать в наш клан. Так, пропиарился. Дальше нажимая на купок и посмотри. Копия. Вот, я нажимал на заместителя. Я вам показывал обратно. 1500. Ну, в принципе, окей. общем друзья, вот. Можно также встретила статистику, да, да, это не фейл, а того он уже 3000 игр сыграл, ё-моё. Так, с какого играет вообще? О, 0. ну хоть, хоть как-то, блин. Вот покупкам так видно, что Виктор вообще таченная штучка. Дальше, да, снайперка тоже тачерная в будущем эта штука будет офигенная. дракончика наверное тоже часики, тоже, ну, в принципе, да. Но ну, а сейчас, как вы знаете, мне такой уровень, о. 21 скоро, будет. отлично отлично, отлично, отлично. Ну, в общем там меня пригласил играть игрок популярный эм, сильный. мне к этому не готов, честно. Но я видео ролики, то что такое делают. Кстати, пишет писывайте мой код, чтоб вы получили награды. И я получу награду. Вписывайте. А то скоро будет плохим тут у нас карта раньше, раньше. У событий были вот такие вот эпические сундучки. А теперь они золотые. То есть, скажите ничего не изменилось. Сейчас сундучка. Ваше внимание. О, награда забирать нужно. Не забывай про это в Так, давай, говори, какие сундучки есть. Великие и обычно. Вот. Алмазные сундучки. Их изменили на сундучок для золота. Ну... Но... Так что друзья не зевайте, Наверное, сундучок уже нельзя получить. Алмазный сундучок я уже получал. Открывал, можете пересмотреть старые ролики. Вот, значит, сундучок с золотом. Теперь уже мы видим вот, покажу снова. Итак, поэтому, друзья, описывайте мой код, чтобы тоже хоть какие-то награды получили. Потом получим с вами эпический сундучков. Так, добавляем его, конечно, просто легендарный вы. Давали, друзья, рыкня. Ой, я еще раз сообщить хотел, что я показывал сообщение сообщества, то, что, что такое рыкня, чтобы вы узнавали про него. Покажу, что с ним связано, что он да настоящий все такое. Так у нас, друзья, налип 9 Тут должна статистика выглядит где здесь в части плана. Вот он. Вау, просто один. Я не знаю, чпая такое значит один что это значит что за, значит один где он рек не вот он а ч ⁇ у только один был а? чемпион один чемпион а я понял какое-то местечко да значит а у меня 465 местечко это я слабо слушай да это, наверное, 465 -то. макс да да где ну ладно а что это такое? я не забыл что что хотел еще показать вам как уничтожить какое то здание свое здание, чтобы было население больше я забыл про это ссори за это я вам покажу сейчас показать точно так вроде бы должна быть какая то тренировка тренировка давай очень легко давай друзья офигеть, тренировка только казан так показываем вот электро так давай я легко выбрал соперник был вообще такой обычный чем вам покажу вам как уничтожить вот такая штука нажимаете уничтожить неинтересно я могу уничтожить я помню в какую-то игре какой в игре? В закра который я играл в одноклассник там была такая же игра копия да, копия была игра. я в нем кайфовал и тут кайфую ну, хватит там кайфай, там просто все железное, а думаю чем на старо под она блин. Не в будущее, а как вниз давай. Тысяча. Тысячный год, в общем а я хочу до год. Поэтому я играл в эту игру дольше, чем эту. Даже. Уже где-то год играю. Потом уже забыл игру название. Не, ну как забыл? Да я знаю название. Ему прям сейчас сыграть. Слушайте. Реально ему сейчас сыграть. Почему такое не сделать? Слушай, прям все в одном ролике записать. Так, все показываю дальше. Так, чувак, здесь сидим. Потом электробашню нажимаем здесь. пищите нажимаете эту штуку, у вот атаку. Построим, потом уничтожим. Вот такой кнопочкой Вот. Но сначала. А давай прям сейчас. Ну. Ну видно чё ты сделал блин так хотя так это то и одно и то же ну ладно ладно а что что там такая же самая функция блин там тоже можно уничтожить и все я такой функции не использовал в игре а чем вы что проиграет там да сейчас я покажу какой им процент победы между прочим так ну что давай тогда найдем это ракня клан а покажи покажу подписчики говорят. Так, а сейчас том что-то скрою <с> подождите а, да это не я виноват а, значит дискорд мой ссылочка закреплен комментарий запасной дискорд бывает такой случай а Отвечаем зачем комментарий Прези... президент... Ну, президент привет офигенный так мы перематываем и находим клан клэш о ну вот вот ваша рекня а Ограни... организатор турниром вот я не, я, я настоящий сечен вот я настоящий он тоже настоящий вот у меня даже роль есть Что ну, в общем то вот он этого чувака не <laughs> бой И, типа того скриншоты он что тоже что-то скидывал помню так уже в нашем севере вот он кстати вот тоже бава клана организатор турниром кстати я в турнире что-то зарегистрировался ученики не сообщили rday вот значит я зарегистрировался покажите где там э, э, стоп а где я нет мне там нет Блин, я реально зарегистрировался Нажали кнопочку Перед вашим роликом Да, я прям ролик записал Вот Форма Закрыта Ответа больше не понимаю. Если вы считаете, что произошло Чтобы посадить с собой... сы, документом В общем-то я не знаю, почему я туда не попал Ну что за пронт Я ж вписывался вы же не, не почту оправили А ну-ка сейчас Только я зайду в почту они не писали, чтобы тополить почту. Ну ладно, я зайду сейчас. пока я там меня указал? Так, рыбня на сообщение. Так, пока там. конечно, спам, конечно. Так, у нас какая-то программа. Динобор, это английский, очень с вами. Стиплининс, так, закрываем. Это одна программа, тоже сайт. YouTube Креатор. Макс по три последние недели файл Февраль на статистику, а сейчас понятно, но... а Я такой аккаунт указывал Так, ладно, возможно, я другой аккаунт указал. Ну, в общем, там меня не, не турнир запретили. Меня турнир запретили, почему-то. Турнир на сетка. Что где то Сейчас не Покажи на 10. Сейчас найду, блин. Где Макс риска, Не нашел себе, ну вот, блин. КМГМ. Блин, а туда никто не набрался ещё. В общем, тут сейчас будет битва. Он уже врывается, тут уже что еще. Я никто не понимаю. А ч тут у нас какая-то. ч тут четыре героя. Тут понятно. Тут тоже как-то трое. Тут понятно. Ну ладно. Ладно. не участвуешь, да? А это что? Ой. Груиндстагги. Макс Риск, ты где? <laughs> Чуда. Приколы. Ладно. Друзья, как подсказочка вам дам подписчикам и все остальное? Как найти свой никнейм? Я ж писал ваш никнейм. Нет, мне здесь не знаю, пишется. да да дун дун дун нет тебе там. Так, ладно, так да да у меня никнейм? Вот он. Сообщение. Не отправляли. что происходит? Игнорит мне, да? Что делать, кто вот, сейчас? Отпишите в комментариях, я вам при вас, блин, делал, блин. Покажи ролик. Окей. сейчас покажу. Да, и подавай, в принципе. Давай сейчас покажу ролик, блин. И отметку покажу, чтобы кому там не перематывать, да? Ладно, сейчас. Заходим на канал. Да. Эй! Кто-то все Так нечестно. Подписывайтесь на канал MaxRisk. Заходим на мой канал с другом, который там тоже записывает. Так и без микрофончика он где-то вот в общем-то. Вот этот его ролик. Я вам поеду красиво сделал, это, это, это, это он. Пока я в общем-то... Стоп. Стой. Стой. Вот. Как зарегистрироваться? вот этот ролик 44 минуты нажимаете так нажимаете лайкос нажимаете эту штуку вот. так перематываем да? вуаля и это ролик управляю администратором если тебе там не хочется с ними общаться да не хочется не общаться не просто вода подписан на канал тоже а, вот лайкос так открывая ролик полностью там вот походу а, пересмотреть вот вот я буду всегда стрим начинать вот тут не нажал макс риск потом перекручивать пиарить до да, свой дискорд что доказывает что у нас все честно мне банчики но блин мне никто не верит вот вот показываю куда заходить заходит по картиночке как я говорил вот хм. без монтажу вот регистрация Махроводник, uh, Макс Риск показывал, Махроводник, Макс Риск, праникная, да, я виде видеоролики Был просто мах, чётко, Макс Риск праникная, Мах Риск, что как ну, так как-то не лгает, вроде праник, смотри в этом, это Ой, ой, что ты сделал, так, покажи мах, ладно, ой, извини, о, точно, прикольно, смотри свои ролики издался молодец нафиг где никто ничего сообщил не сообщал не за пранки данный что да, доказывать ничего, ничего не слышно понятно чуть друг для вот мы что мой код списывайте вот да, на... надо что лидер я на ножку надо да, да, да доказывать а то, блин, а то, ага. Он ну, такой быстрый, что я в шиплен промокод нажимать. А че, не промокод? Да, есть промокод, кстати, да. Но блин, я уже не все промокоды вам показывал. Не, ну не успел там. то успел, то молодец, да? Как говорится. Бля, сейчас, тут даже заявки RKN не было. Видите, даже 0 заявок. Может быть, скажите, кто не заходил. Ну блин, я же начал ролик вам показывал. Там написано. Одинечка красный как будто как созвук, выбрал легендарную карту. И там все написано. Я вроде держу апельсинчик <с> Так, да, показываю. Никто кидал мне заявку, никто. Наколатели стопили вашими глазами. Все, что подаю. О, бах нашел, отлично. Так, как-то это будет уже происходить, ничего. Вот, во во во что там происходит? Во, где аккаунт? проверь 143 семерки 1 Сейчас будем разбираться писать прям личку. да почему 143 семерки 1 1 4 3 7 1 1 4 3 7 1 машина не тот позвал рейтинг в 11 я правильно указал Кому писать? Пиши рыкни, потому что он твой друг. Ты уверен, да? Вот, уже... О, третье мне занял. А потом сразу, бах, шестое вроде. Сейчас какое рыкни место? А зачем это? <с> не знаю. Не знаю, кто сказал, Ну ладно. Давай. Какое сейчас рыкни место? Так, рыкни, а ты где, блин? Вот он, шестое, четвертое. Ну ладно, ну гадал. Ну, в принципе, что-то угадаю. Ну а дальше, будет о лайкос напишем лайку направить дальше Показывай, показывай так показывает он вам все все показывает Брит. чем они не добавили мне? хочу уже турнир а можно войс напишем чтобы побоем по и потом чуть не ладно давай тогда всем проект скопируем слова всем правим и все будем ждать им их ответа. Блин, кто у нас будет игнорить, да? Так, Шетку. Ну, правильно указал, что тут процент победы выиграл. 1-1. Давай, давай, давай. Вот, 51.3. Ты как указал? правильно указал мне? Даже ролик записал, как я Правильно сделал. Да, админы. Как это 6 минут прошло. Нормально, нормально. О, Проверяем Макс Так, потом данные для связи. А ВК! Черт. Точно! Я думаю мелонимский! что ты указал! Это Это админы данные скрыты, только мне доступ далее дали. Другим модераторам дали младшим, средним, высоким и VR дали. И все. Так, да, показывает, там, говорит, ничего, не кроме английский, Да, я готовлю сектор НЛ и все такое. Поэтому ролики не так часто. Эй, чувак, во. Да. Так, ссылку на АВК скинь, скажи, О, во, Так, смотри, да, да, да. Восемь прошла, да, нормально. Монтажик будет готовить, готовились, бы, да. Какой-то монтаж, да, ссылка, во, указал правильно? отправить все захожу в к и показываю посмотрим кто меня игнорил да? когда это было дата ролика 19 февраля чуток так долго не понял возможно я опоздал и чтобы блин с тобой не так блин я сейчас посмотрю какой будет на данный когда еще это провели блин, Ай, блин это Марокко одна да? Ну ладно, доказательства есть доказательства ч поделать. Да? Давай показывай. Полностью показывай. Ой. Хе. Ладно, там много, много плагинов. Это рекомендация. Вот в общем да, 12 февраля. Так, кто мне снова там? Не верит, захожу обратно мой аккаунт с VPN, потому что лога Вот сообщение. Так, писали мне сообщения. В общем-то, вот этот ролик. Два дня назад. Да. 20 даже не было Не знаю. Видите, что тут вижу? Мне заинтересовало. Привет, нам хотелось охотяжу... бы приписаться в ваш канал. Блин, иди отсюда. сюда. Не имейте, точнее, не вахнело. Не имейте меня Я никто. Вс ⁇ Тогда... Открыть. Спасибо, я жду... Так, в общем-то ничего не то не, не писали. Может за деньги сюда? Доказывай. На да, перезаходи заходи, что там. Ты там да. Этаже, там ничего не делаешь, да, ничего не берешься. Да. Пиля захожу, выпьем, выпьем, лагает. На что делать? Можно закрыть даже. Ладно, сейчас покажу сообщество, что их есть. Может они не через сообщество напишут мне? официальный edge waves до их там что вот клет доходим также есть второй еще простой не знаю чей он но я за тоже я буду куда угодно вступать чтобы все круто заходи везде и доказывай что они мне ничего не написали и что я не надо общим тоже так, вот он. Так. Пиши, что мне не добавили. Вот. <сёк> Регистрация турнир. Давай. Проверим. Ну вот. Сколько муки? Давай на мой. Регистрация дата. Открыта. Регистрация открыта до 20.2. 20 я... Там дата была 11. февраля. Там как раз к концу. время. Я не опоздал. Турнир, сетка будет опубликованный после окончания регистрации Старт турнира. 21. Уже 22. Чувак. 15. Она сказала. Уже 22. Покажи дату. А что я вам скрыл? Как показать? Я не знаю. Где функция эта? В общем, туда там. Покажите как-то. Во. Вам видно? Да. Ура! Так, что еще Напиши им там. Вопросы. Вопросы турнира можно задавать на нашем группе канале. Давай, подожди, что еще Либо внешнее общение организаторам ракня МРК Дискорд. Вот напиши им им. Пишет приглашению Устарела. Ну конечно. Двадцатого и девятнадцатого. Тимур это уже 20 ноль Уже двадцать уже конец. Это, это не знаю, это на пол шестого. Спасибо для этого зайдите. Так, давайте читать все. Можно объяснить, купить смалики. Вам нужно выбрать эмоции, которые вы хотите использовать для этого. Здоровья. Ну, ну класный две. Склад украшения в колоде и приключения на вкладку эмоций. В общем-то, я им данные дал, и, где сообщение писать нужно. Так. и пиши тут еще, да, почему? Весь, пиши везде. Пишется прям как раз ролике, а то третий ролик, второй ролик не хочу записывать, хочу заняться другим чем-то. Так, пишем, что Напишу. Можно, можно. Спросить. Что делать, если мне... Мне, мне написали. Они Написали... Мне написали, что... Мне... Блин, не знаю написать, что... Можно спросить. Можно держаком поставить... Посмотрим, как правильно что делать если мне не написали не... не написали не написали про турнир нет неправильно не написали давай такой сюда не написали что я участвую в турнирах не написали что я что я уч, участвую или не участвую? Я дазал. Да не указал. Не записал ролик. Думаю, это без разницы. Вообще-то а можешь подавать как-то по-другому посмотрим что будет так, теперь нужно как-то грамотно писать это все в точку концепта обязательно переводчик где-то тут в общем там ясно да, тут у меня здесь нет Окей. ой а это как это я друзья я просто так не макс максист. Офигеть. Меня обнулили, за что? Его тоже, за что? Что происходит? Меня обнулили, не? Что я сделал, блин? Когда начинается это все? Во сколько заканчивается? Бои стартует одновременно для всех участников. Блин, И не заходил, да? Это когда было, кстати, воскресенье? Какой дата? Ничего не пишет. Так. Ладно. Вот доказать из того, что я проиграл. Я естественно. Тогда не пишет? Теперь все на семи стало. Но мне как-то странно. Черт, у нас не работает штука. Вот макс Во. риск. Эй, чувак, не работает. Это завершение этапа да, группы. первый день. Угу. На второй день. Что? И по плейме офлайн на второй день. На второй день. Когда это Так, когда? А, дата тут, хоть напишите. Дата Максис, да? И что? Где дата, блин? Сопадали. Где тут хата, чтобы я понимал? Ну сообщите, вы там не пришли, мы назначаем вас второй тур какой-то. А, второй день. А, Пусть. бои стартует одновременно для всех участников. Да, я не пришел. Если это воскресенье, дом то... логично. Не скажу о чем-то. И до завершения этапа группы, в первый день. Я не пришел, что делать. И play. Play off. Oh. Так, я уху oh, да, как понимаю? Это что это? Oh? Объяснение где? не ладно. На второй день. Так, уже второй день не что? Так, пишите, когда уже. 20 17-й. не пришел и там, и там. Отправьте мне сообщение. Если игрок не появился в, в, в онлайне, то он у нас есть и не начинает свою игру, то он получает тех поражения. Вот как. На второй день. Тоже не прошел. Потом пишите там. То не прошел турнир фут. Это общение поэтому можно чего то все опа ну так это шалминь привет бывший да такого я не ожидал а, помнишь этот клан навести меня а помнишь как он тебе типа, писать с начином? покажи покажи подписчика вместе с сообщением да ну, я ж показывал еще на ты, ты, ты уже месяц назад показал старая все хотят узнать Ладно, ладно. Это только тоже интересно. Почитать старые. Эх! Сообщение. Так, где у нас тут поиск? Как калан назвать? А я потом покажу. Потом не подсказывал как его найти план питал. Окей. А ч он тоже тут вышел? Ой, я знаю их Амины Эд. А дальше что? Так, тур Амины Эд рывается в бой. Так, он не таки Это побеждает алминат. Понял, блин. Понял, блин. Эд, я тебя знаю. Я его мог победить, кстати. Помните, я записывал ролик. Если вы просто все ролики смотрит то молодцы. То вы все знаете, то вы все курсе есть не знаете, то что будет говорить. Вот поэтому этому что-то скажу. Так, это я с ним сражался. биту план я побеждал. Так что у меня был шанс победить его. То есть я за это если это побежда то я победил бы тоже я могу это победить я мог это проиграть мы с ним конкуренты были в клане ролики есть можете пересман потом залю еще стали специально чтобы вспоминать чем-то было а тот пишет мне а, покажи вам что понятно чем дело Потому что вот пишет покажу. вот э, э, насчет чего Ух ещё... ты, блин... время! А тут А там тоже время? А я не знал, а тут нет. Ясно. Там 19 есть. Поздно Так, ну Офигеть. Вот что пишем. Вот, бой я просто. уру то и на Макса вы Ложит. капец какие старые видео, либо он. Либо он до сих пор стоится вот тут, палающий, и и, в упалающем регионе. В общем-то, прикольно темно, но с До сих пор стоится. А он не знает, да? У меня 2000 друзей. Да не может быть такой. Ладно, найдем. Или его... Так он удалил, видишь блин? Тут ты гуляешь сообщением, точнее, план. -то. Вот. А он чем грается? безорванным, да неужели блин? Я не знал, если честно. Было чем... А. За <laughs> okay. это. Так, окей. А тут интересно. Не актив. Помните, как было вообще 50 игроков? Я был в шоке. Так, дайте еще, Мне очень интересно. Как наш старый. Ну, очень если две тачки Маквина, то вы знаете. А, трофей к плану. 112 место. Класс. Мы скоро топ займем. Давайте. В тачки макуин как в первом сезоне, этот Палающий регион, это был первый сезон, ты перепутал. Ну, это будет так. Окей. что-то понимаем. Вот фильм создай, тогда будет вообще Так, первый сезон, там макуин побеждают гонки Типа, это я, могу этого да потом второе сезоне док док его тренировал это был. докажи что это был вот он он не тренировал он будет доком а я буду маквым ясно нет он считал салют я не твой кланов? он был доком я был маквым ясно если вы смотрели вообще мультики, то вы поймете. Вот максимально Будем... Будет просьба. можешь где-то вроде рекламировать наш план. О, слушайте, я его рекламировал, а он бы, блин, как Эй, бой, я просто ору. Так, ты, ты, ты сам ходил. Ладно, забили То ли наш макс риск вложит подписки и старого литературы, достаточно ли очень полезный. Я специально делал много роликов, чтобы все знали про этот топовый клан. В то ладно, но Докос тоже есть. Буду очень благодарен. Он был мне благодарен, а потом ору. Ладно, Док, я могу. И кстати, я ощал, я вещал тему инфу тебе инфу пиши я отвечу им помогу чем смогу ты осман мне или нет не мат это плохо это был не мат вот это да закрываем это был не мат раньше была османская империя так по номеру прикольно то время Я просто офигенно серен. А, ч ⁇ 648, блин, я столько уже 500, похоже, место будет. Он лайншни поднимается, Популярно поднимается. Да, ролики запишу. Вы, кто тут круче, а слушайте, у вас купки Купьте круче у меня, вау. Вау. Стой, у тебя все... Четвертого? Третьего? Первого? Точно! Ой, смотри, шум. Точно! Семерка, семерка, четверка четыре. Спаси тебе. Да, я это не сделал, но я так думал, что есть какое-то ограничение. Я бы хотел делать, но я себе обещал, когда тебе будут все калки, тогда ты можешь это мутить, и это, и другое, и то, и то, и то. И то тогда будет легче тогда будет легче но блин ты уже ты уже ладно а с, а с, э, как там сказать э, сделал мою мечту то что он маленькую мечту. вообще так крошечную мечту классный он что колонна только до четвертого я про это уже офигеть блин да значит это наш блин напарник да в общем там иначе будешь доком, да, говорил, что док тренировал меня, потом что главный распался, Эх, как док говорил про это все, распалось, это была история, как э, ему сказали, я сломан, тебе погнали ветчок, ты больше не будешь участвовать в лиге вон он и Макон был расстроен, как я сейчас расстроил. Не зря говорят, что мультфильм похож на настоящий прикольный, мне нравится. Да, офигенная история. Значит, посмотрите мультфильмы гонки, все серии, вы поймете. про что я сейчас говорю. Все, нет слов. Что дальше? Про турнир. Я проиграл. Окей. А как потом связывается? А вообще не... а, а. А я вообще-нибудь это не рада, я снял игру, очень тебе играть в какую-то дерь. Так, давай, а Нет, Нет, Окей. Okay. Okay. Друзья, пожалуйста, подписывайтесь на канал Макс Рецк, потому что... 1 играть игра, и 1 играть в они вам будет очень плохо она игра не объясняет мне как и с ними сыграть в турнир как с ними буду играть да блять его друзья сообщаться с ним даже Он так же чем... на изобиде телепорта и ой Ха, прикольно так, что... кто согласен 2 согласен эй мой однопрайсик написал круто написал круто написал уже не то сообщение пишу там турниры о турнир фут тоже интересно так вообще Помню партия. Я такого помню, это был мой конкурент. Никто... Был... Should... Do you want the same Я понял, понял. Сражаться уже с ним. А где ты его ищешь И зачем? А почему? То сперва раз нашел. Я его найти могу. Он не могу. О, мне тоже как -то, нужно В общем, мы не друзья, как понимаю. А, общаться с ними, договариваться. Вот турнир, вот турнир. Ага, он не согласен с ним турниром. Где скажите. Тем более он сейчас в К. Я не согласен не успел. О, не согласен. А он не написал? А что, я должен его написать? Э, это кто такой еще? Помните, я говорю про таких вот? Лел с 1, не 2. И кланы такие, блин, похожие. Тюнгслан Ван, Тюнгслан Тю. Ну... Что за пранки, блин? Почему? такие люди? Вот хоть турнир прошел, блин. Слава богу, блин, я был в шоке. В общем-то, играйте также же, играйте, так немножко поиграли. О, прикольные заставки. О, блин, шикарно что Так, ладно. Покай Так, вот так же мне, если с вами, что-то о чем-то, что-то осталось. Ну окей. Получился, Да. Вот так же битва замков. Говорю сразу, я не все каналы использую. Это наша... В общем, тут админ тоже есть. Я, значит, владелец. Наделец со мной тоже. Всё. Всем. Всем приятного с вами Макс Риск. Зарядились энергиями. Кто знаете, вступать не в наш клан. Вребник. Да, точнее, сейчас. Я понял. Ч ⁇ опять-таки? Да, Стартует время стартует код фанцы битвы, вроде бы оно он здесь, да, да, эй, не логай было классно, это ролик можно даже сейчас выложить, вот не, не, вот не знаю, нравится вам клан или нет можно конечно сейчас ну да, это наверное прикольный красивый клан кстати, а как этот ютубер еще... О, вот этот. Я бы его не выиграл, если честно. Потому что он прокаченный чемпион. То есть он конкурент. Адекватный. Понятно. В общем, как этот ютубер еще... Вот этот, блин. Поставьте ему вот такой. это не кажется. Уске. Его зовут Момон какой-то. Я-то знаю такого Маумона, друже. А сник. Не. Где он? Эй. Ч ⁇ с ним? И у него этого есть Это тот Эд который ушел Мама кубки Вот как тут А где это там? А может кто-то найти Может он с вас помнит Но я, я не помню к ней Блин, не угадал А как вы найти? А что делать? какой вот, то помнишь? Нет? Он не показывает код, а я показываю молодец. Всем удачи, пока.